От нашего отдыха, как мы умеем или не умеем отдыхать, зависит тоже наше здоровье во многом. У меня к вам вопрос. Как вы проводите выходные? Вы проводите обычно так, за уборки дома, выдраивая все, занимаясь хозяйственными делами, или так, ходя по магазинам, покупая то, что надо, да, там докупая что-то. Как вот вы обычно проводите выходные? У многих людей... Uh, ну, это вопрос риторический, да. Сейчас не надо мне, пожалуйста, писать сочинение на тему, как я провел лето, да, или как я провел прошлые выходные, у каждого своя история. Uh, ну, вот вспоминая свою uh, жизнь, когда я работала наемной работе, да, когда я жила в России, uh, тогда uh, я выходные, uh, у меня на выходные скапливались кучи там дел, которых надо было переделать, там, и подумал, что сделать, да, там, и... И сходишь что-то купить. В итоге вот эти вот все вот дела, да, которые накапливаются, накапливаются, накапливаются. А в итоге у меня не хватало времени на отдых. Просто не хватало. И с утра ты опять встаешь, шь то идешь. Сейчас я уже умная, я уже знаю, как распределять свое время, как делать так, чтобы на выходные можно было отдыхать. Вот самое главное правило, это сделать так, чтобы вся бытовуха не скапливалась на выходные. Делаем все бытовые дела. По максимуму в рабочие дни. Когда вот вы приходите с работы, да, вот как раз-таки вот в этом курсе я дальше расскажу, как сделать так, чтобы когда вы приходите вечером, чтобы у вас оставались силы на то, чтобы сделать часть тех дел, да, которые вы планировали сделать на выходные. То есть, по-максимальному разгрузить время выходных. То есть можно там и стиркой какой-то заняться, да, можно и вот, порядок наводить приблизительно, да. Если вот, ты каждый день сидишь за порядком, то в субботу тебе не надо как маленькая лошадка это все драть, выбирать и так далее. То есть вот приучать себя к определенным вещам. Ну, я думаю, что здесь все люди взрослые, все как бы понимают, что это делают. Ну, вот Людмила, да, вот две прекрасные точки. Они вот мы, помощницы, их можно в игровой форме как бы... Тоже приучать к этому всему. У меня вот был когда брат, подросток маленький, я его приучала, там, носки не разбрасывать. Ну, сложно было, на самом деле, скажу. С ним жили в одной комнате, но в итоге у меня получилось. Сейчас там он такой борец за порядок, что куда-то... Вот дочку свою маленькую я вот с двух лет приучаю, она вот знает, что поиграла, игрушки надо сложить, все положить на место, книжечки, все должно лежать на месте. Вот, что нет такой ситуации, что у меня в субботу меня оврало, потому что надо все выдраивать, надо все убирать также многие вещи можно совмещать в некоторой степени много задач, это не очень хорошо но когда вот вы едете на работу по дороге можете там выход на 5 минут раньше там по дороге скачать ремонт туфли да а потом по бизнесный перерыв заскочить их забрать то есть подумайте как вы эти дела можно совместить с вашими повседневными задачами как оптимизировать маршрут как вот это сделать да, что если это все вот распланировать и расписать то на выходных у вас появится больше времени для себя любимой и для вашей семьи, которую вы можете провести вместе. Следующее правило – уходите, уходя. Вот все, что вам надо сделать в понедельник, запишите на листочке и прикрепите к рабочему столу. И больше мысленно к этому не возвращайтесь. Потому что я тоже сама вот сейчас... Да, у меня проблема тоже с отдыхом. Я училась, я заставляла себя отдыхать. Для меня вот куда-то поехать на неделю, да, это вообще, я, я всегда, я всегда с ноутбуком, у меня есть даже фотографии соцсетя, где 8 марта сижу с ноутбуком, работаю, да, ну, я не могла, просто у меня акция шла, мне надо было видеть, что у меня нет никаких глюков, что подарки выдаются, что все подарки получают, что все хорошо. Поэтому, ну, ну, работа у меня такая, но все равно я вот проверила, да, я закрыла все, я дальше я уже отдыхаю, потому что знаю, что все хорошо. У меня стоит напоминалка, я записываю в календаре, где что мне надо сделать. У меня есть, я использую программу, которая помогает мне понять. У меня когда мысль появилась, я ее записала, я поставила напоминание. И у меня вандерлист называется программа, и мне это напоминание когда я открываю утром в понедельник компьютеру, мне тут же выскакивает напоминалки, что мне до сегодня сделать. И я знаю, что у меня это уже зафиксировано, у меня уже там написаны контакты, шаги, что мне называют, то есть все, вот план уже есть. И я уже на выходных, я уже не парюсь, я уже не обдумываю, как это сделать, да, и как бы мне не забыть. А я знаю, что у меня это уже записано. И когда я выйду утром, я открою ноутбук, у меня выскочит напоминание. Вот, тоже возьмите эту привычку, чтобы максимально разгрузить свои мозги в понедельник, и когда вы уходите с работы, чтобы вы реально с нее уходили. Не только физически, но и головой. Это очень важно. Uh, тоже когда первые годы в жизни стали, на самом деле, мне были очень непростые, потому что у меня муж работал над новым проектом, он uh, сейчас uh, технический директор одной, одной интернет-компании, и он очень много работал. Причем, uh, когда он не сидел за компьютером, он тоже работал. Ты не всегда поговорить, потому что он в это время у него в голове проходили какие-то процессы, он что-то обдумывал. То есть он вот не мог уйти с работы. Да, и в итоге там у него бессонница началась, там проблема с здоровьем. В итоге мы его лечили. Но вот, вот это вот надо разгружать свои мозги, надо это все оставлять и выделять время на отдых. Это очень важная часть. Третье правило. Лучший отдых – это смена вида деятельности. Причем это не значит, что вы там да, работали где-то физически, что-то делали, там, а потом на выходные поехали на дачу, там опять вкалывать вкалываете, впахиваете. Нет. Здесь очень важен закон компенсации. А, то есть на выходных надо делать то, чего вы не делаете в рабочее время, и здесь, вот как раз-таки, очень важно определить, а, какой вид усталости у вас есть, а, и уже зная, какая у вас усталость, потому что усталости есть несколько видов, и уже зная, какая у вас усталость, вы будете знать, что с этой усталостью делать, как с ней бороться. А, если у вас гиподинамия, если вы постоянно сидите неподвижно в одной позе, да, возле компьютера, если вы а, мало двигаетесь, а, то, значит, ваша проблема – это гипотинамия. И на выходных вам надо двигаться как можно больше. Вот запланировать выходные так, чтобы у вас было там максимум движения. Четвертое правило. В субботу мы проводим активно максимально, да, там все домашние дела, если вы не смогли разгрузить выходные, да, если, если у вас два выходных. Просто я не знаю, не у всех будет. Не у всех бывают два выходных, у кого-то бывает только один выходной, да? Вот один выходную в субботу проводите э, активно, да, там выполняете все вот рабочие бытовые дела, э, там, какие-то вот покупки, все, все, все, все, все. А воскресенье посвятите релаксу. Воскресенье это день, когда надо отдохнуть, надо выспаться, и набраться сил а, перед следующим днем. <coughs> Во время уборки в вот, субботу э, включите ритмичную музыку. А, там, уборки, другие домашние дела, да, и эта музыка, она даст вам больше сил, а вы сможете энергичнее, вот я вот всегда еще с подросткового возраста, да, когда я убираюсь, я ставлю энергичную музыку, у меня все вот быстро, это так, ох, все, как-то, все спорится быстрее, все делается, да, вот как-то это а, проще, это дает больше энергии, больше дает сил на уборку, с детьми тоже можно там в какой-то игровой форме это все сделать, а, можно немножко потанцевать во время уборки тоже так, чтобы размяться, если вы мало двигаетесь, а дальше запланируйте спорт, неважно, пусть это будет поход на йогу, на аэробику, час, полчаса, неважно. Но вот желательно, конечно, чтобы это было минимум час, потому что если каждый день 15-20 минут делать небольшие зарядки, да, а, то на выходные обязательно запланируйте час спорту, отведите час спорту, потому что от этого тоже очень сильно зависит ваше состояние. Воскресенье ⁇ это время релакции, красоты. Вот воскресенье ⁇ тот день, когда... Желательно выспаться, привести чувства и мысли в порядок, навести красоту, сделать масочки на лицо, на тело, позаботиться о своем теле, сходить на массаж. Да, не у всех это получается. Вот я, опять-таки, вспоминаю свою подругу, да, ну, у нее два мальчика и муж, у них в семье такое правило, то, что воскресенье – это день, день их мамы. То есть муж забирает полностью на себя, берет детей, и она э, приводит себя в порядок. Она может там пойти э, на какую нибудь выставку, в какой-нибудь магазин, где приятно, да, да по пообщаться с подругами. Вот Я на самом деле уважаю ее мужа очень сильно за это. Там, хотя они оба очень заняты человеки. У нее свой бизнес, у него свой бизнес, но вот у них вот такое правило. Да? А, вот. Но не у всех так получается. Например, у меня муж, он не может они с моей дочкой справиться. А, поэтому ну, я провожу время со своей дочкой, и мы вместе делаем масочку, знаешь, что да, что и там, если мама делает масочку, значит мама красоту наводит, мама красивая будет. Вот, там вместе помогает уже, я не могу сделать масочку. Мы так с ней это все в игровой форме. То есть воскресенье это время, когда вы можете позаботиться о себе, и провести время со своей семьей, спокойное, расслабленное, вот, больше отдыха. Если вот суббота такой более напряженный, если вот вы хотите то пойти в поход, там еще какое-то мероприятие, когда надо вставать рано утром, это вот лучше суббота, чтобы была. А воскресенье лучше подольше поспать и привести себя в порядок. А, digital detox. Это обозначает отказ от любых девайсов, то есть не проверки почты. То есть вот в воскресенье, в воскресенье рекомендуют современные психологи не только рекомендуют а, сделать отказ от всех девайсов. То есть сократить вообще качество звонков. Вот некоторые мои знакомые бизнесмены, они вообще имеют два телефона. Первый телефон рабочий, который воскресенье, просто он не недоступен. И второй а, для самого близкого круга друзей. Друзей вот, и родственников, да, которые могут позвонить на этот телефон вот, в любое время. Но вот воскресенье обычно они как раз-таки с близкими людьми проводят, поэтому у них нет надобности с ними общаться. То есть это а, максимальный отказ. Сначала до этой будет тяжело, как-то странно, а потом просто люди будут знать, что в этот день вот воскресенье вам лучше не писать, потому что у вас нету возле компьютера, потому что у вас день отдыха от интернета, у вас день отдыха от компьютера. Да, бывают там какие-то специальные ситуации, когда вы срочно должны быть на связи, когда там зависит ваше решение, но это исключение из правил. Но постарайтесь, постарайтесь. Если у вас не получается на весь день, хотя бы полдня, начните с нескольких часов. Полный отказ от телефона, от компьютера, выход на природу, да, и просто наслаждаться тем, что вокруг. И не дергаться постоянно, не смотреть в телефон, не смотреть а, в интернет, не проверять, не смотреть вот новость тоже. Я не стараюсь полностью отказаться от телевизора и от прочих вещей, но а, раз в неделю попробуйте обходиться без своих девайсов, без планшетов, без сидения в телефонах без просмотра каких-то передач, то есть посвятить время себе, уйти от этого вот состояния зомби, который сидит тупо куда-то а посмотреть, что происходит вокруг. Очень интересно, может быть, практика, и вы <laughs> можете что-то новое для себя открыть и увидеть. А первое время кажется, что вообще, о ну, а чем заняться, да, вот если вот нет, телефона, нельзя порыться, по почитать книжку в телефоне, там, книжку, лучше, лучше бумажную книжку почитайте. Не надо в телефоне сидеть, потому что там очень много соблазмов. Ты сидишь, ты читаешь, вот я по себе знаю, книжку на телефоне, читаешь, вот бах, сообщение с Фейсбука, там бах, и скальп, что-то написал, еще кто что-то оттуда, и ты начинаешь втягиваться, и все, понесло. Нет, лучше как бы, чтобы это максимально ограничить, лучше хоть с кем-то пообщаться. Лучше выставить человеку, человека, чтобы он в реале с вами пообщался, если там вот в одном городе. Ну вот уже тяжелее, да, когда другая страна. Вот позвонили вы там бабушки, дедушки, да, там маме, папе по скайпу, пообщались там полчаса, час, и все, больше не надо. То есть вот четко ограничите вот это время. Digital detox очень важно. Попробуйте, я думаю, вам понравится в итоге. Не с первого раза, но... И пятое правило – это распланируйте свои выходные заранее. Потому что если вы не распланируете, что вы будете делать на выходных, вы просто проваляетесь в разных позах, какой-то вот как как собачка, да. А, ну, иногда, на самом деле, даже хорошо, когда у вас была убойная неделя, когда вы реально очень сильно физически напряглись, иногда как бы оно и к лучшему. Но чаще всего вы нуждаетесь в всем в другом отдыхе, вам нужны эмоции положительные, а вам нужен заряд энергии, вам нужны какие-то вот развитие какие-то вот отдых для мозга да? просто вот валяние и смотрение в стенку это полезно в течение 15-20 минут когда ты находишься в позе шавасана когда ты мозги вообще ничем не думаешь да а остальное время лучше все-таки зарядить свой выходной день по максимум положительными эмоциями просто подумайте а что вам доставляет удовольствие, что вас как бы вот заряжает, да, и сделайте. На самом деле это чаще всего не требует никаких больших там, финансовых вложений, да, там, вот, прогуляться в какой-то парк, который есть в вашем городе, провести там с семьей время, да, там придумать. Я думаю, что в каждом городе есть масса достопримечательностей, которые вы давно не посещали. Музеи посетите. Когда ну, вы были в последний раз в музее? В вашем городе наверняка есть музеи. Посетите День искусства. Я, на самом деле, тоже меня тут поражала. Я помню... Когда я была в Москве, а, ну, у меня художественное образование, я мудрец-дизайнер, мы как раз проходили живопись и все, и когда вот, я жила в Москве, я помню, как я проводила экскурсию к коренному москвичу, который первый раз в жизни попал в Третьяковку, Вы представьте, первый раз в жизни человек 26 лет попал в Третьяковку. Коренной москвич. То есть если, если бы мы не встретились, я думаю, что он бы никогда не и не подумал. То есть вот многие, они вот то, что у них находится рядом в городе, да, под блоком даже в Москве, вы не пользуетесь тем, вот, что, что у вас есть, а, а, начните, начните думать, какие интересные места в городе вы можете а, посетить с семьей вместе, да, там обсудите, а, соберите своих близких, да, там поговорите с ними эту тему, а, чтобы им интересно, куда бы они хотели пойти и придумайте вот небольшое приключение на выходные. Если вы не составите четкого плана на выходные он просто у вас улетит в трубу, вы не заметите, как он прошел, и с утра вы будете просыпаться, в смысле, опять понедельник. Вот как бы все опять заново, и все день похож на другой, какой-то день сурка. Вот, поэтому всегда-всегда планируйте заранее свои выходные. Начинайте со среды думать о том, что вы сделаете на выходных, что бы вам хотелось и как бы вы хотели провести это время. И когда у вас будет как раз-таки вот это вот цель и план, да, что сделать на выходные, тогда вы уже сможете более активно переносить все планы, вернее, все дела бытовые распределять по неделе, чтобы у вас хотя бы один день выходной был свободен.